Благодаря фонду взаимопомощи World Money миллионы людей со всего мира помогают друг другу осуществлять мечты. Ты хочешь закрыть свои финансовые цели? Тогда присоединяйся к нам, мы поможем. Сейчас самое время, поскольку World Money объявляет об открытии новой и максимально прибыльной площадки. Golden Ring — твоя золотая возможность заработать более 320 тысяч рублей постоянно и без особых усилий. Мы докажем вам, что заработок в интернете реален! Golden Ring – это уникальная маркетинговая площадка, состоящая из трех блоков. Мы никого ни в чем не ограничиваем. Вы можете войти в любой блок, включая первый, и приобретать неограниченное количество клонов. Итак, как же заработать? Первый блок. Для старта достаточно 20 тысяч рублей. Поверьте, ваши инвестиции быстро окупятся. Находите единомышленников и приглашайте их стать вашими партнерами. Уже с третьего партнера ваш реинвест идет за спонсором и к неограниченному заработку, так как реинвесты ваших партнеров постоянно будут приходить к вам. С четвертого партнера вы полностью окупаете вход, зарабатывая 20 тысяч рублей. С пятого и шестого партнера средства пойдут на переход в следующий блок. Второй блок. В данном блоке с третьего партнера «Реинвест» также идет к спонсору. Из четвертого партнера вы зарабатываете еще 20 тысяч рублей, оставаясь в двойном плюсе. 20 тысяч с четвертого партнера и по 40 тысяч с остальных пойдут на переход в следующий финальный блок. Третий блок. Это «Финишная прямая», где по закрытию блока вы заработаете 280 тысяч рублей на вывод. Но на этом мы не останавливаемся. Здесь, также с третьего партнера, реинвест идет к спонсору. Из четвертого партнера 20 тысяч будут распределены по предыдущим маркетинговым площадкам, где вы сможете заработать еще больше. 10 клонов в первый стол и один клон в четвертый стол площадки World Money. Плюс 50 клонов будут открыты в первом столе площадки Payday. Напомним, что в основной площадке World Money вы можете заработать более 105 тысяч рублей не единожды, а постоянно. Итого, начиная с 20 тысяч, вы приумножаете вклад в 16 раз. И это не предел. Ваш доход будет расти в геометрической прогрессии. Мы надеемся, что с фондом World Money ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Ведь помогая друг другу, вы достигнете финансового благополучия. И приобретете мир и доброту у вашей семьи.